даже имеется какой-то арт-объект. Таких домов мне еще нигде не выпадало. такие здесь кульные домишки на окраине Диссельдорфа находится вот такой замечательный домик тут целая улица такая в граффити вся расписанная так вот оформлен здесь подъезд немного психоделической манере Он совершенно случайно набрел на это здание вот поэтому гуляя по Симдорфу И вот, честно говоря, пока не понимаю, что здесь находится. Но здание очень такое яркое. Ну, я так понимаю, здесь художники живут, скорее всего. И вот одна из табличек. Да, скорее всего, это художественные мастерские здесь находятся. Ну и понятное дело, что художники здесь живут. Находится действительно на окраине. Дюссельдорфа и... Ну, вот здесь вообще такие психоделические цвета. Хотя на самом деле в китайском стиле рисунок. Смотрите, что здесь написано над входом, центральный комитет. Дверь уже сзади закрыта И вот эта вся улица такая веселая на обратной стороне тоже домишки разукрашенные. я так полагаю что это занятые э -э, художниками дома вот так называемые сквоты до внешних времен граффити вдоль всех домов на этом доме насекомые представлены. На домах напротив вот такой человечек изображен тоже. Художники не знают границ фантазии. Вагончики старый, исписанный очередной дом в, в, в совершенно другом стиле отличается от предыдущих каждый дом в своем исполнении да, и вот здесь соответственно на этих плакатах рассказывается ну вот как раз таки про то, что как происходило заселение данных домов и как вообще Германии боролись вот эти так называемые скоттеры за заселение домов можно видеть, что вагончик также с этой стороны расписали, пытаясь его стилизовать под роспись наружных стен дома ну, так вот это выглядит. Ну, вагончики, конечно, действительно, по-моему, с 1989 -го года здесь стоят уже на спущенных крышках. Дома, как мы видим, вот старые. но это, наверное, уже новая лепнина с языками, стилизованная под старину. Так уже никто не делает, конечно. и художники приносят какие-то свои штрихи. К другому такие вагончики, не знаю, что в них, но они с паркованными колесами, видимо, здесь вообще давно стоят. Своя тусовка. Сейчас пока что здесь затишье. Возможно, ближе к выходным что-то здесь организуются, какие-то мероприятия, пати, вечеринки. Смотрите, улица так и идет дальше. Очень... Тут можно целый репортаж снять про эту улицу. Дома все пестрые, яркими красками светятся. В общем, чем дальше, тем здесь вот окна заклеены газетками. Вот такой вот яркий уголок Диссельдорфа. Старый Мерседес пожарный. С мигалками стоит, до сих пор используется. Очередной дом с кучей различных мото на немецком языке. С призывами художников к усовершенствованию мира. Очередной домик. Блокады здесь кругом, здесь можно ну, ходить читать, вообще как это все было устроено, как они боролись за свои права, как жители данных домов. вот В 1989 году они наставили эти вагончики. Таких домов мне еще нигде не попадалось. Очень такое интересное решение. На этом белом здании сверху можно видеть э, инсталляцию. здесь только можно не увидеть. Ну, в основном, да, против фашизма, нацизма можно видеть здесь. Ну, конечно же, различные э, феминистские высказывания в том числе. На торце дома выполнено и представляет собой произведение искусства. Прикольно сделано от классицизма современности. Очень круто вписано в данный уголок.